Здравствуйте в моем шоу Света, королева секс-просвета. Мои котики, привет. В общем, хочу сразу начать с вопроса, который вы мне прислали. Вопрос был такой. Что делать, если я не теку от своего парня? Дорогая моя, если ты не течешь от своего парня, значит это не твой парень, любимая. Надо искать дальше. Или, возможно... Именем фокалиции остановите этот бред! Какой симпатяшка! В большинстве случаев вагина действительно начинает вырабатывать смазку, когда мы начинаем возбуждаться. Но! Так как вагины у нас у всех разные, то некоторые из них могут вырабатывать меньше смазки, чем нужно, или не вырабатывать ее совсем. И это тоже нормально, потому что количество смазки не всегда показывает то, насколько мы возбуждены. Ты хочешь сказать, дорогуша, что я могу быть супер возбуждена и не течь? Да. А еще, если вы долго занимаетесь сексом, то, естественно, смазки может просто не хватить, и это абсолютно нормально. Так что во всех этих случаях юзайте лубриканты. Какие лубриканты, дорогая моя? Никто таким не пользуется. 65% процентов женщин и 70% процентов мужчин использовали или используют лубриканты. Боже мой, боже мой, врет, врет твоя статистика, зачем это вообще надо? Потому что если сухо, то это может привести к микроповреждениям, которые, во-первых, болезненны, во-вторых, они служат открытой дверью для заболеваний, передающихся половым путем и ВИЧ. А, ну и еще, когда сухо, это вообще неприятно. В одном опросе 70% женщин сказали, что лубрикант делает секс более приятным и комфортным. Смазки бывают на разных основах. Смазка на водной основе довольно жидкая. Она быстро высыхает, и поэтому ее нужно будет регулярно добавлять. Ее можно использовать с игрушками и презервативами. Она легко смывается водой и в большинстве случаев не оставляет пятен на одежде или постельном белье. Силиконовая смазка немного другой консистенции. На ощупь она шелковистая. Такие смазки не впитываются кожей и отталкивают воду. Поэтому они отлично подходят для таких штук, как анальный секс и секс в воде. Например, в душе или ванной. Смыть такую смазку только водой не получится. Нужно будет использовать мыло. Пожалуйста, на интимных зонах используйте только специальные мыла с нормальным PH. А еще силиконовая смазка может оставлять пятна на белье. Ее нельзя использовать с силиконовыми игрушками и игрушками из полистых материалов. Нет, ну птичка моя! Ну, золото моё, если ты уже заговорила об этом, то как же масляные? Они отлично подойдут как для секса, так и для массажа. Они тоже плохо отстирываются от одежды, а еще лучше использовать их только со стеклянными или металлическими игрушками и презервативами из полиуретана. Ни в коем случае не используйте их с презервативами из латекса, потому что они могут порваться. Солнышко мое! Господи! масляные, Подсолнечное масло! Вот что я имела в виду. Или крем для рук. Зачем вот это вот тратить деньги на какие-то непонятные штуки и покупать? Все есть на кухне. Я лучше себе ноготочки за эти деньги сделаю сладкое. НИ-ЗА-ЧТО так не делать У, Я уже вся прям намокла от своего вида Ага, использование всяких жидкостей, не предназначенных для секса может плачевно закончиться Все они чем-то грешат, например, вызывают раздражение кожи, аллергию могут испортить вам микрофлору вагины или способствовать развитию грибка Так что НИ-ЗА-ЧТО Лучше без ноготков, но со здоровой вагиной Такие смазки съедобные и вкусные, классно пахнут и усиливают выработку слюны. Поэтому идеально подходит для орального секса. Кроме того, есть смазки с разными эффектами. Охлаждающие, которые, по идее, должны продлить половой акт и подарить вам новые ощущения. Разогревающие, которые, наоборот, усиливают возбуждение и, опять же, дарят новые ощущения. Он вот единственный, кстати, который я использовала, это с обезболивающим эффектом. Для глубокого горла или вот анального. Прекрасно было. Ну, такое. Если вам больно, значит, вы что-то делаете не так. А если вы заглушите боль какой-то смазкой, то можете не почувствовать предупреждающие сигналы организма и словить какую-то травму, последствия которой будете разгребать всю жизнь. -от, откуда эта анальная трещина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Вы кисоньки и мы вас очень любим.